Вчера мы не успели затронуть э, такой момент, что собственное тело для мозга, запертого в черной комнате, тоже является внешним миром. То есть те сигналы, которые мозг принимает от тела, так называемые сигналы проприоцепции, то есть сигналы ощущения от внутренних органов, сигналы, которые он получает от вестибулярного аппарата, то есть как расположено тело по отношению к Земле, да? направления гравитации. Все эти сигналы тоже являются для мозга такими же внешними, какими для него являются сигналы от белых квадратов и кругов. И интересно, что если мы говорим о продаже потребителю каких-то физических вещей, которыми он будет пользоваться — орудие, труда, одежды, обуви и так далее — мы должны, в общем, довольно неплохо представлять, а, собственно, что человек получает, когда он этим пользуется. И это самый базовый такой фундаментальный уровень а, этого вопроса, как а, человек воспринимает а, вещи да, или одежду, допустим. Эмоции, которые возникают внутри тела и развиваются в человеке, они точно также являются для мозга а, какими-то, ну, в общем-то внешними а, внешними событиями. И мозг точно также занимается их прогнозированием и интерпретированием, как и прогнозированием и интерпретированием событий снаружи. То есть вот эта картинка, на которой мы останавливались вчера, она имеет полное отношение к тому, что происходит с нами, когда мы воспринимаем наши внутренние ощущения, во-первых, а во-вторых, когда мы воспринимаем границы нашего тела, и в-третьих, когда мы воспринимаем свои собственные эмоции. Интересно, что это проверено уже неоднократно большим количеством исследований, в том числе на приматах, в том числе с помощью функциональной магнито-резонансной томографии это один из инструментов использования мозга. Мы буквально включаем орудие, которым мы пользуемся, в наш образ тела. То есть сейчас я держу вот в руке этот кликер, и этот кликер для меня является продолжением моего тела точнее, для моего мозга. Я могу не понимать этого, но когда я держу в руке молоток или вот гаечный ключ и целюсь, допустим, молотком, чтобы ударить по гвоздю, или гаечным ключом закручиваю какой-то болт, для меня инструмент является продолжением моего тела. Проводился эксперимент с приматами, с обезьянками, которым давалась палка, которой они могли пододвинуть к себе банан, который они не могли достать рукой. И одновременно с этим у обезьянки регистрировались как загорание нейронов внутри ее головного мозга, то есть регистрировалось, какие зоны мозга являются активными. И вот выяснилось, что когда она что-то загребает рукой или когда она что-то загребает палкой, у нее загорается одна и та же зона мозга. Ну, то есть более подробно об этом можно почитать. Эксперимент был поставлен достаточно точно, то есть в этом нет сомнений, мы включаем орудие в образ тела. И более того, такими орудиями являются и наши там, часы, и одежда, которую мы носим, и обувь, в которой мы находимся. То есть для мозга вот эта вся наша вечная оболочка тоже начинает включаться в образ тела. Почему об этом важно помнить? Ну Для начала, потому что... Нам очень важно понимать, что удовлетворение потребителя покупкой, то есть не только доведение человека до покупки, но и удовлетворение потребителя тоже является очень важной частью работы маркетолога и бизнеса. И удовлетворение связано с бесшовным, точным включением орудия в образ тела. Поэтому если какое-то орудие или предмет является достаточно сложным, требует длительного обучения, это как раз означает, что вот этот процесс включения а, орудия в образ тела является достаточно сложным, продолжительным. Если человек может взять какой-то инструмент или какой-то предмет и сразу начать им пользоваться без какого-то дополнительного обучения, для него это становится самоочевидным, то использование такого продукта для него оказывается гораздо более ценным, приятным и оставляющим более ценные впечатления о нем после. То же самое относится и к эмоциям человека. Раньше вы все наверняка смотрели Пола Экмана, точнее видели книгу Пола Экмана Теория, теория эмоций, или как-то так, или Теория лжи, я точно не помню. Теория эмоций, да. Вы смотрели сериал «Light to me» наверняка, и с Тимом Ротом в главной роли. И они говорят о том, что до недавнего времени предполагалось, что у человека есть некие такие базовые эмоции, типичные, которые прошиты у нас внутри на подкорке глубоко, и они одинаковые абсолютно для всех. То есть у одного человека из одного там, племени, из другого народа и из третьей страны у них одинаковые базовые эмоции – страх, гнев, радость, печаль и так далее. их Было шесть базовых штук. Так вот, недавно, за последние 10-15 лет, мы выяснили, во-первых, что те эксперименты, которые ставили Пол Экман и та информация, которую они собирали, оказалась в общем, не точно собранной. А, Во-вторых, появились теории, в частности, она описана в книге Лизы Фельдман-Барретт «Как рождаются эмоции», которые абсолютно сочетаются с современной нейробиологической наукой, о том, что возникновение эмоций внутри тела оно связано тоже с прогнозированием своей внутренней реакции прогнозом своих телесных ощущений. То есть буквально, когда мы натягиваем улыбку, мы начинаем чувствовать себя более радостно. Это достаточно известный факт. Некоторые его очень сильно раздули. Там Мална Пиза, всякие истории с тем, как разные позы влияют на наши ощущения, да, что мы в закрытой позе начинаем замыкаться и чувствуем себя более угрюмо и так далее. Там, опять же, очень много вопросов, что из этого работает, что нет. То есть вот в такой прямой в такое прямое управление я бы, наверное, не верил. Но факт в том, что и позы тоже которые мы принимаем, являются частью прогноза того, что мы чувствуем. И поэтому, если мы добавляем немножко к нашему физическому состоянию, это действительно может помогать выращивать внутри себя собственные эмоции. Это говорит о том, что работая с потребителем, если мы хотим вызывать у него какую-то определенную эмоцию, то мы должны думать не только о смысловом содержании сообщения, о котором мы говорим, но еще и о том, как мы поможем этому человеку полностью на телесном уровне сформировать свою будущую эмоцию, ту, которую мы хотим ему сопоставить. То есть, если мы делаем какой-то развлекательный парк, где человеку должно быть страшно, довольно логично сначала его помещать в какие-то тесные, замкнутые условия. Если мы хотим создавать ощущение э, такого радостного предвкушения, то это явно должно быть что-то достаточно просторное. Мы должны стимулировать э, возможность человека, во-первых, улыбаться, во-вторых, э, как-то более э, свободно себя чувствовать и так далее. É, кроме того, как я уже говорил в прошлом уроке, на наше мышление и на наши эмоции воздействует вегета, вегетативная нервная система, то есть ощущение, ощущение в теле насчет того, там нам тепло, холодно, там, я не знаю, у нас знобит или там где-то чешется. Вот эти все вещи, они тоже влияют. И более того, на, оказывается, что на наши... Эмоции на, наш, на наши ощущения влияют даже а, те колонии бактерий, которые находятся у нас в желудке. А, об этом тоже есть отдельные труды отдельных ученых. Но, ну, В общем, да, безусловно, мы — это наш мозг. Но в этом уроке я хотел заострить внимание на том, что важно помнить, что мы — это не только мозг, но еще и тело. И не только то тело, которое мы видим, но еще и а, Тело, включающее в себя огромное количество видов, разнообразных микроорганизмов, бактерий, вирусов, которые нас населяют. Может ли этим пользоваться маркетолог? Честно, я не знаю. Но теперь, если вы это знаете, то может быть когда-то потом к вам придет какая-то идея, которая поможет вам сделать что-то по-другому, чем это делают ваши конкуренты.